снова всем welcome, это снова я так значит сегодня у нас замечательный день я решил прокатиться на вели и немного поснимать видосы сейчас будет тема про то что же все таки нужно и нужно, какие нужно сделать действия для того чтобы снять самому жилье в японии так первое для начала Приедьте в Японию и обживитесь в какой-нибудь там, ну, гэстхаусе. То есть, если вы там студент, или даже если вы приехали по работе, неважно. Приедьте в Японию, обживите в каком-то гестхаусе на пару месяцев. Пока вы там живете, ищите, начинайте искать себе жилье. Лучше это делать с друзьями. Найти каких-нибудь друзей русских там, или все ну, там, каких-нибудь там с школы, или соседей по гестхаусу и попытаться с ними найти какое-то себе жилье. Код. Вот. Искать, ну, я бы рекомендовал искать все-таки на сайтах на японских, типа Сумо есть такой сайт. Далее там, ну, и другие там есть разные веб-сайты по поиску жилья. Либо, как вариант, как вариант, а, то есть приезжать на ну, каждую станцию, на которой бы вы хотели жить например, да. а по, ну, Пройтись по этой станции, около нее там, Посмотреть, если вас это устраивает то есть, если вам нравится эта станция Либо же не приезжать, а можете через Google Maps это все сделать Это будет быстрее и дешевле Посмотреть, если вас все это устроило все там красиво, так аккуратненько и вы там хотите то есть например жить в этом месте приезжайте на эту станцию находите около станции обязательно там всегда есть эта риэлторская контора небольшая какая-нибудь и смотрите около нее объявления так вот то есть ну по какому принципу то есть смотреть там объявление естественно в самую первую очередь обращайте внимание на год на год производства этого дома. Год может быть очень старый. К примеру, там 40 лет. Вот я жил в квартире, которой 40 лет. Честно сказать, не очень. Мягко выражали, скажем так. Там могут быть и ржавчины, и плесени, вонятие сырость, все. Есть... Условия могут быть вообще просто ужасные. Но ну, могут быть квартиры 40-летние и в порядке ну, как бы нормальные, ничего такого не было Самый, самый простой и верный способ – это выбирать в квартире не более, скажем так, 10-15 лет дома. Лучше новые. Лучше новые, но, в принципе, если нет такой возможности, то тогда не более 10-15 лет. Далее вы приходите в эту контору риэлторскую, ищите все эти дома, которым не более 10-15 лет. Там есть два типа. Есть маншины. Маншины это вот, как вот там, например, да, дом а, двухэтажный такой. Не более двухэтажей обычно они идут. Вот. Либо же апата. Апата это там обычно идет там три-четыре-пять этажей более то есть, высокие там бывают бывает, конечно и наоборот что маншины например высокие там здоровые с садом там с каким-то там еще фонтанами а там маленькие небольшие такие двух-трехэтажные то есть ну ладно это не суть важно то есть далее выбирайте тип квартиры какой вам нравится ну, я не знаю, это уже на ваше усмотрение, сами смотрите, там планировку, все это как бы. То есть ну, для меня, например, интересны были типа квартир там LDK, 1 LDK, 2 LDK, там 3 LDK и так далее. То есть, ну, три это большая, конечно, но один-два LDK вполне, вполне себе нормально. Особенно если вы живете не один, а вдвоем, например, или втроем. Если у вас у каждого будет по комнате, к примеру. Вот. LDK это значит Living Dining Kitchen То бишь совмещенная Жилая зона Жилая комната с кухней То есть Типы квартир Кей Просто Кей Это значит, что Кухня как таковой нет Она в коридоре Там просто будет стоять плитка, раковина И столик такой, ну маленький Очень такой, для чуть то порезать там То есть Вот это, ну, то есть, как бы, очень компактная и очень маленькая квартира. Обычно там не более 9-12 квадратных метров в ней. То есть, если LDK, то там от 20, ну, и более, как бы, 20-30 метров. Там могут быть 40 метров квадратных. Там один LDK, к примеру. То есть вот вы выбрали там тип все квартир. Можете просто дикие взять. Дикие это, значит, отдельная кухня. То есть это когда у вас, например, комната жилая отдельно и кухня отдельно. Вот как вот в России, в принципе, во многих так используется. Значит, что еще там? Когда вы выбрали к себе да, вот квартиру, выбрали себе год там, чтобы она не такая старая была. Выбрали себе обязательно там площадь. После этого, после этого всего, обязательно, обязательно спрашивайте, сколько платить. Там есть такие два пункта. щекикин и рейкин. Это то есть оплата. Первая там оплата идет, это как подарок хозяину дома вторая оплата идет это как типа депозит а, то есть если вдруг что-то сломается там у вас там если вы там например пол пол стены там снесете там дома то когда вы будете выезжать вас вычтут с этих денег а, эти, за ремонт в принципе вот так примерно Соответственно, смотрите, Шкикин Рейкин, сколько он составляет. Вот, к примеру, стандартно это один. Там один месяц написано, то есть это месячная оплата, например, за квартиру. То есть вы, вы смотрите там, или, например, два месяца там может стоять. То есть два месяца там, это двухмесячная оплата за квартиру. Это все очень как бы сложно рассчитать так. Но я вам скажу простой такой расклад Значит, Сколько вам придется заплатить то есть, И вы должны это уже держать в уме Чтобы при выборе квартиры Уже примерно знать, сколько вам денег готовить То есть Первое, это оплата за первый месяц Либо же в некоторых случаях спрашивают Сразу за три месяца вперед платить Далее, то есть, ну, вы смотрите, ага, за первый месяц уже в уме держишь, там, примерно, 60 тысяч. Ну, или, допустим, чтобы проще было считать, давайте возьмем квартиру 100 тысяч, которая стоит в месяц. Вот, то есть, за месяц 100 тысяч. Потом, Щекикин, вот этот вот. Смотрите тоже, сколько месячных оплат там стоит. Одна, например, да? Плюс еще 100 тысяч. Рейкин, смотрите, сколько стоит. Счет там, например, одна или две может стоять например Да, допустим, две счет 200 тысяч, уже 400 Но Это еще не все Вы смотрите дальше там Там обязательно, значит, идет оплата За услуги этого риэлтора Фудоусан вот этого Который вы там пришли Неважно, где вы будете, в какой этой компании Они всегда, практически всегда берут так, Месячную оплату за квартиру, то есть еще плюс 100 тысяч, уже 500 тысяч далее это еще не все далее там вам нужно обязательное страхование обязательное страхование дома страхование бывает разное, вы можете выбрать свою страховую фирму, а можете воспользоваться фирмами, предложенными в Фудолсан если вы выбираете свою, естественно, смотрите, сколько она там требует за год оплаты и платите. Если же вы выбираете фирму, которая предлагает Худосан, то, ну вот этот, риэлтор, то значит он прям просто вам называет сумму там плата в год. Вот, так же, как и везде в Японии, данные контракты на аренду жилья, то есть, когда вы снимаете какую-то квартиру, оформляется на 2 года. Стандартно, везде на 2 года. Соответственно, оплата за страховую часть, вот это вот, ну, точнее, за страхование квартиры, тоже идет там обычно за 2 года. На 2 года сразу сумма. Вот. Соответственно, ну, допустим, предположим, что 20 тысяч. То есть, 520 тысяч уже вышло. Далее. Это еще не все. Далее еще идет... Сумма за уборку квартиры. То есть, это сумма, когда вы будете выезжать, и Фудосан, этот риэлтор, будет приводить данную квартиру после вас в порядок. Там мыть все это, отмывать. Там даже если вы чистюля там, и вы бы скажете ему, что я там все уберу сам, что не надо ничего там, мне там скажешь не, мы ничего не знаем, кто вы там чистюля или кто платить вы должны это еще порядка 40-50 тысяч за вот эту уборку но это еще не все